Приветствую! В этом видео я хочу показать проект, который занимается инвестированием в ценные бумаги. Эта платформа позволяет зарабатывать новичкам и профессионалам трейдинга совершенно без риска, потому что система высчитывает самые лучшие предложения, а также ограждает вас от невыгодных сделок и совершает все сделки с выгодой. После приобретения пакета ищет самые выгодные предложения на рынке. А разница по данной сделке и есть ваш чистый заработок. Сейчас мы находимся в личном кабинете. В разделе «Рынки» представлен каталог, где вы можете выбрать, в каком направлении вы будете работать. К примеру, мы выбираем криптовалюты. Данный проект хорош тем, что он автоматизирован и позволяет вам, не вникая в глубокую аналитику, начать зарабатывать, а сервис будет анализировать рынки за вас. Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо пополнить баланс, минимальная сумма платежа составляет всего 5 евро. Либо 385 рублей. Вы также можете пополнить сразу на 20 евро и получать большую прибыль. На моем балансе уже есть деньги, поэтому я могу прямо сейчас продемонстрировать, как все работает. Также в разделе «Статистика» вы будете видеть всю информацию о совершенных сделок, какая чистая прибыль и количество дохода от рефералов. Реферальная программа позволяет вам получать дополнительный доход от заработка, привлеченных вами людьми. Возвращаемся на страницу рынки и делаем, к примеру, покупку криптовалюты Ethereum. Итак, мы видим, что прибыль со сделки составит от 250 до 400%. Стоимость пакета составит 15 евро. Нажимаем открыть сделку. Итак, сделка открыта, мы видим ее номер. Нам остается лишь дождаться завершения процесса. Напоминаю, что система сама контролирует рентабельность сделки и если бы сделка была невыгодна, то она просто бы не дала нам совершить эту сделку и выдала бы нам предупреждающее сообщение, что эту сделку открыть не рекомендуется. Данная платформа очень удобна еще тем, что работать можно не только с компьютера, но с телефона или планшета на любой операционной системе. Итак, сделка успешно завершена. Пакет был продан за 50 евро. Итак, сейчас я продемонстрирую, как работает сервис на телефоне. Выбираем интересующую сделку и нажимаем «Открыть». И так, как вы видите, сделка на телефоне у нас тоже успешно завершена. Как вы видите, сервис исправно работает на любом устройстве. Очень прост в использовании и позволяет вам, не вникая в детали, зарабатывать на рынках ценных бумаг, акций и разных валют. Я расскажу немного о выводе средств. Вывод средств здесь осуществляется моментально, но чтобы не терять на комиссиях платежных систем, Минимально доступная сумма к выводу составляет 200 евро. И как только вы зарабатываете 200 евро, вы сразу же можете нажать кнопку «Вывести средства», указать ваши реквизиты и вы моментально получите деньги на свой счет. Переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь и зарабатывайте.